Мы вышли из бухты Впереди наш друг океан Наши девочки запрятали Рученьки в муфты И ждут нас, нас! на берегу А где там в крыму девушка в розовом царапан Ах ты, мы вышли из шахты Что под номером 8, дробь 3, 29, 05 Здесь не игры в пин понг и бухты, и бухты барахт и подводник думает о корабле А где там Мы силачи. Ох ты И если не лох ты, ты поймешь Что подводник без лодки Что краб без воды Мы семь дней без воды Но в натуре Морские мы волки И домой так охота Что с подводным Скулить где-то в Крыму Девушка в розовом И мама ее Не отпускала гулять Но мы просили Отпусти мама, дочь, с нами И мать отпустила И дочь ее на кораблях